Хотелось бы, знаете, что вот такое мне сказать. Я уже говорил об этом. Хотелось бы сегодня, наверное, какую-то тему при этом рассказывать. При этом вебинаре рассказывать. Ну и, наверное, одной из тем могла бы быть тема, вот, допустим, муж и жена живут совместно. И они, конечно же, друг друга любят. Проходит какое-то время, и после этого она начинает она начинает обижаться он начинает как-то так сторониться ее и появляется такое вот ощущение которое я обычно называю отчуждением то есть не близкие, не близки и тут вопрос такой кто или какая сила, или что мешает вот этим отчуждениям между мужчиной и женщиной, которые происходят. Можно ли в данном случае им как-то помочь? Да, почему это отчуждение происходит? По моему мнению, я считаю, что это наработанный внутренний эгоизм. То есть человеку необходимо, человек просто эгоистичен. То есть я для меня мне там и так далее то есть вот эти вот слова они заставляют человека думать что его можно любить за что-то что к нему плохо относятся что он не может все время дарить любовь и так далее и вот этот эгоизм его можно полностью уничтожить если тот человек который обижается или тот человек который испытывает гнев этот человек начинает быть ближе к тому человеку, с которым он живет. Не стесняйтесь быть ближе. Не стесняйтесь гладить тех людей, которые вас обожают, обижают. Не стесняйтесь, рука-то у вас не отвалится, слушайте. Становитесь ближе. Дело в том, что и мужчина, и женщина, они могут быть ближе, и все, что их сдерживает, это только их эгоистические вот эти состояния. На самом деле с кем бы и как бы вы ни жили <coughs> найти в себе силы быть более теплым быть более милосердным быть более хорошим найти можно поэтому вот мой совет такой для всех людей кто с кем-то живет друзья мои будьте более милосердными и будьте более близкими к тем людям которые называются для вас близкие всех денег не заработайте а вот погладить, за ножку подержать, там, за ручку подержать, поговорить перед сном о чем-нибудь без слов. А я а ты. Причем тут а я а ты? Есть сейчас этот человек. Он рядом с вами. Он же с вами. Но раз он с вами, то он и вы заслуживаете этого. Поэтому побольше тепла.